АЛ508. Встраиваемые светодиодные светильники компании «Ферон» с регулируемым монтажным диаметром. Для удовлетворения различных запросов в ассортименте компании имеются несколько цветовых температур на выбор. 2700 кельвинов, 4000 кельвинов и 6400 кельвинов. Вот наглядная демонстрация того, как под разной цветовой температурой выглядит освещаемая поверхность. Соответственно, температура 2700 кельвинов, 4000 кельвинов и 6400 400.